Итак, заходим по ссылке на сайт Школа Миллионера. Видим рычаг. Нажимаем на него. Он не нажимается. А, нажимается. Оп, пошли циферки. Как в этом, в одноруком бандите. Есть такой игровой автомат. В казино. Вот вышли, выпали более высокие циферки. 448. Нормально, я считаю можно нажать кнопочку «Начать», и начинаем отвечать на вопросы. Изначальных букв каких слов образована аббревиатура названия скандальной финансовой пирамиды МММ? Мавроди, Марвроди, Мельникова. Так, зеленым загорелось, значит, идем дальше. Продолжить нажимаем. Второй вопрос. Сейчас так называют доллары. Раньше шкуры животных, которые использовали в качестве денег. Бакс. В переводе означает шкура. Зеленый. Значит, ответ верный. Почитали. Нажимаем продолжить. Как называется официальная валюта Новой Зеландии? Новозеландский доллар. Ответ верный. Нажимаем кнопку «Продолжить». Что делает с рублем копейка? Бережет. Продолжить нажимаем. Пятый вопрос. Как называется официальная валюта Монголии? Тугрики. С какой суммы начиналась финансовая карьера Чичикова? С полтины. Жмем. Угадали. Можно прочитать ответ на вопрос. Нажимаем продолжить. Поздравляю, вы набрали 1000 баллов, вы можете перейти на второй этап викторины, и у вас будет возможность получить приз 3000 уе. Заполняете для продолжения эту форму, вводите в верхнюю строчку свое имя, в среднюю свой e-mail, адрес, почтовый ящик и контактный телефон свой в формате плюс. 8 ну в общем код страны код оператора и номер телефона ставите потом галочку нажимаете кнопку продолжить и все